Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Феникс и эта рубрика «Иду туда не знаю куда». Сегодня мы находимся в Суворовском районе. Это место под названием Лихвинское лесничество. Мне очень сильно светит солнце, но не будем отходить от темы. Так, мы находимся вместе под названием Лихвинское лесничество. Буквально пять лет назад это, это место было обитаемо. Сейчас вы можете обратить внимание, что здесь не осталось ничего, кроме вот таких вот руинов и развалин. То есть отсюда просто уехали люди, бросили свои, э, свое жилье, и оно сейчас просто стоит и сыпется. Э, место это находится чуть дальше Суворова, это в районе города Чекалин, Тульская область. То есть от Тулы примерно чуть более 100 километров, где-то около 120. Э, вот в данный момент здесь осталось всего три здания можете обратить внимание одно из них разрушается уже почти полностью до основания два других еще стоят более менее в пригодном состоянии но сарай все таки нет, сарай все таки умирает и скоро он наверное, тоже повалится сейчас мы с вами попробуем пройти в это здание и посмотреть что, что там пойдемте. пойдемте попробуем зайти в это здание и посмотрим что здесь внутри аккуратней, здесь все валится не разваливается. Ай-яй-яй. Афигеть. Тут раньше была русская печка. Сейчас одни балки остались. Как вы можете обратить внимание, здание, еще раз повторюсь, оно пустует всего пять лет. За пять лет природа здесь уже успела похозяйничать. Ну, видимо, и помимо природы всякие варвары. Здесь даже кровать осталась. Правила устройства и безопасной эксплуатации под... паровых и водогрейных котлов. Советую почитать, очень интересно. Итак. Ну, первый взгляд вообще на все это. Это срань небесная. Просто срань. Так, у.. Я не знаю, что здесь нужно было делать. Такое ощущение, что здесь просто была бомбежка. Здесь просто разрушено все. И чтобы это восстановить, проще новое построить. Вообще, чем, чем удивительно это место? Оно вообще удивительно именно тем людям, которые стремятся уехать в сельскую тишину. То есть, которые уезжают из больших городов. На выходные И хотят побыть наедине Место находится ну, в, максимально в максимальной удаленности про, Простите максимальной удаленности от населенного пункта То есть здесь ближайший магазин Или что-то в этом роде Находится Более 5 километров точно Потому что как мы сюда ехали Я, я проклял эту дорогу Здесь Кругом, просто все это место, то есть это вообще изначально одна большая поляна. То есть это, вот, чуть позже мы с вами увидим, что это обычная поляна, на которой стоят вот эти несколько домов. Есть небольшой прудик и все. Вокруг сплошной лес, есть две дороги. Одна ведет в населенный пункт Чекалин, другая выходит на железную дорогу. Больше тут никаких дорог нет. Летом сюда еще можно как-то проехать, а вот зимой на маленьких машинах что-то вроде легковушек каких-то уже вряд ли, поэтому здесь только грузовики. Или лучше джипы. Да, он вроде бы как-то не такой обжорливый. Итак, ну что, давайте попробуем пройти дальше. Тут Есть, я вижу, еще какая-то дверь. Так. Как бы ноги не сломать а. и так вау Нет, еще живая даже даже на петлях круто что у нас здесь вообще так, мы находимся на одной из двух дорог которая ведет в это место позади меня вы можете увидеть дорога она выходит именно на железную дорогу то есть на железное полотно. О, куда она идет, я не знаю. Сейчас мы попробуем пройти, посмотреть. Может быть что-то увидим. Итак, пойдемте. Да, все-таки по дороге к, желез... к железке у нас возникли некоторые трудности с переходом. Попробуем прыгать. Слушайте, если я испачкаюсь на камеру, это будет, наверное, самый класс Это вообще, там будет куча подписчиков Кстати, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Бам, твою мать! Ебучая ложа, сука! У нас стол без цензуры, поэтому никакие запитывания не... БЛЯТЬ! пик пик у меня сейчас жопу тебе в этом не вернусь Иду непонятно куда Лезь, лезь, сука, ты где? Папа в я. Все, вырубаем Итак, дорогие друзья, мы с вами на железной дороге Наш вот этот проводник Все у вас непонятно окольными какими путями, иди. Надо было тебе что упасть, а не мне. Смотри, что это? Господи, где я нахожусь? Пока сюда дошел, просто это Андрея дошел. Сколько тебе далеко? минут всего. А кто? Ну, кто, просит, а далеко, ну, что? <смех> кто знает сказку про паровозик? Сейчас самое время ее вспомнить, наверное. А теперь объясни мне, дорогой ты наш проводник, в какие направления идет вся вот эта вот эта вот сие дорога? Тула. Туда. Сосенский. А то есть Козельск. туда Тула, а туда? Козельск Козельск, Тула Казинск. А подожди, получается, я знаю, есть такой маршрут проводов. Слушайте, А как вы думаете, если я сейчас пойду в Тулу, вы меня через неделю найдете? А вы как думаете? Я боюсь Наверное, через 15 я упаду И буду лежать так молча то, то. Мы ходили с малым вот за тот поворот Вы извращенцы? Что я вам могу сказать? Завели меня непонятно куда Знал бы, что упаду, упаду хоть бы Штаны бы снял Тебе смешно, а мне на машине еще обратно ехать? И туда ходили Итак, в ту сторону. Ну что тут можно сказать? Тут глушь полная. Тут даже зверей нету. Можно туда прогуляться. А что там? А там чуть подальше прудик небольшой. Не-не-не, прудик был. нет. Нет, воды с меня сегодня достаточно. Это мы лучше. Я не знаю, я хочу посмотреть. Иди один. Могут и бобры быть. Это ты сам пойдешь. Хорош Я, я уже, а дальше... уже задницы шлякнула Не хватило, не чтобы хорошая. еще на меня сейчас бобры Оскалились Так, дальше мы куда сейчас пойдем? Ну а сейчас мы, наверное, просто вернемся обратно Да, посмотрим, пойдем наверное, туда. еще прудик Я туда не пойду И туда я не пойду Все, хватит, все, я хочу да домой Я хочу домой, мне нужен душ Не очкуй внимание я стою рядом с водоемом с названием пружин да то что вы видели до этого это был сразу говорю это был не монтаж и не подстава упал я на самом деле и очень зол от этого потому что если бы я знал я бы хотя бы одел что-то более грязное ужас что сказать Лягушатник. глубина примерно ну максимум наверное мне по коленке потому что я даже здесь вот в метрах 5 или 6 вижу дно и о, а тут оказывается тут еще корни не хватало мне сейчас так ну что вообще сказать вообще место классное здесь не хватает двух вещей мобильная связь и электричество потому что здесь ни того ни другого если здесь провести свет то здесь бы получился неплохой выходной домик я думаю так его можно назвать. на этом мы я думаю заканчиваем сегодняшний сюжет подписывайтесь на канал ставьте лайки а вот здесь под видео вы скорее всего найдете да да здесь ссылка на канал и на группу Чуть выше вы можете найти ссылку на мою личную страницу Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, ставьте лайки Да, и предлагайте места, куда, куда бы нам еще можно было съездить На этом все, пока!